Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Течение Гольфстрим может исчезнуть Климатический обзор за неделю Пример доброты и человечности с провинции Сюйчжоу в Китае Как мы реагируем в различных жизненных ситуациях Гольфстрим – это теплое морское течение в Атлантическом океане Зарождается в Мексиканском заливе рядом с экватором а затем перемещается вдоль побережья США через северную часть Атлантического океана и достигает северо-запада Европы. Это целая система теплых течений. Длина Гольфстрима охватывает расстояние в 10 тысяч километров, ширина 150-200 километров, а толщина потока составляет 700-800 метров. Масса воды в Гольфстрим сопоставима с массой всех рек текущих по суше. Объем воды доходит до 25 миллионов кубических метров в секунду. Течение, благодаря его ярко-синему цвету, заметно выделяется на фоне зеленого и серого цвета воды океана. Благодаря течению Гольфстрим в Северную Европу приходит много тепла, и зимой температура на 15-20 градусов по Цельсию выше, чем в других странах той же широты. По этой же причине морские порты на побережье Норвегии и российский северный порт Мурманс свободны от льда круглый год. А зима в городах Лондон и Париж теплее, чем на юге Лабрадора. Климат значительно меняется на планете вдоль следования течения Гольфстрим. В последнее время все чаще появляются сообщения ученых о том, что течение Гольфстрим замедляется и изменяет свое направление, а вскоре и вовсе может остановиться. Исследователи заявляют, что в связи с таянием ледников в Гренландии в северные воды Атлантического океана поступает много пресной воды, которая имеет тенденцию держаться у поверхности благодаря меньшей, чем у соленой воды, плотности, нарушая тем самым баланс огромного течения. Это повлечет за собой резкое похолодание в Западной Европе и на восточном побережье Северной Америки. В следующих выпусках мы расскажем подробнее о течении Гольфстрим. Оставайтесь с нами. 7 октября в результате шторма Нейт, обрушившегося на Центральную Америку со скоростью до 47 метров в секунду, пострадали свыше 50 человек. В течение дня на планете было зафиксировано 273 землетрясения, из них 47 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,4. 8 октября США Ураган первой категории Нейт вызвал наводнение в городе Белокси, штате Миссисипи. На западе штатов Южная и Северная Каролина пронеслись 22 торнадо, эвакуированы тысячи человек. Россия. В результате обильных дождей в Зеленоградском округе Калининградской области подтопила улицы, введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня на планете было зафиксировано 280 землетрясений. Из них 48 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,3. 9 октября. ЮАР. В провинциях Мпумаланга, Гаутенг и Фристейт пронеслось 6 смерчей. Это новый рекордный показатель по количеству торнадо за один день в Африке. В городе Йоханнесбург прошел сильный шторм. В городе Дурбан в результате сильного дождя были затоплены улицы. Португалия. В центральных районах страны возникли лесные пожары. США. В городе Денвер, штат Колорадо, произошел аномальный перепад температур. 7 октября в городе температура воздуха составляла 26 градусов по Цельсию. В течение дня на планете было зафиксировано 381 землетрясение, из них 68 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,7. Примеры проявления доброты и человечности. В китайской провинции Сюйчжоу 19-летний студент Сесюй несколько лет помогал другу Чжанчи, который из-за мышечной дистрофии не мог самостоятельно передвигаться. Каждый день Сэсюй носил друга на учебу и домой, помогал ему на занятиях, а также с домашними делами. Видя вдохновляющий пример товарища, одноклассники тоже начали проявлять заботу о Джане, который, в свою очередь, стал первым по успеваемости учеником в их группе. Как говорится в книге Анастасии Новых «Сенсей, исконный Шамбалы», часть первая, «Думать о хорошем надо чаще. Добро людям делать. Глядишь, и мир вокруг изменится. По крайней мере, в твоем понимании. А твое понимание — это и есть твой настоящий мир». 10 октября. Вьетнам. Дожди, принесенные тропической депрессией, вызвали сильные наводнения и сошествие оползней в северо-западных и центральных районах страны. Повреждены более 30 тысяч домов. Более 17 тысяч человек были эвакуированы. В течение дня на планете было зафиксировано 405 землетрясений. Из них 54 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,7. 11 октября. Бразилия. В результате проливного дождя подтоплены улицы города порту алегри Великобритания. Обильные дожди привели к наводнениям в графстве Камбрия. Местами выпала свыше 200 мм осадка. В течение дня на планете было зафиксировано 333 землетрясения. Из них 51 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,3. 12 октября. Таиланд. Сильные дожди привели к мощным паводкам в городе Чиангмай на севере страны. Бразилия. От сильного ветра пострадали муниципалитеты Глевеландия, Мариополис и город Патубран. Повреждены более сотни зданий, оборваны линии электропередач и сломаны десятки деревьев. Боливия. Шторм с градом обрушились на город Сукре. США. В округе Кламакос, в штате Орегон, пронесся торнадо. ЮАР. В городе Кейптаун, западокапской провинции, возник лесной пожар. В течение дня на планете было зафиксировано 367 землетрясений, из них 66 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,7. Убого! Нет лучшего жилища на Земле, чем чистая душа. Пифагор. 13 октября. Филиппины. Тропический шторм Адет со скоростью ветра до 25 метров в секунду обрушился на север филиппинского острова Лусон. Вьетнам. Проливной дождь вызвал наводнение на улицах города Хашимин. А Россия. В городе Санкт-Петербург за 5 дней выпало 70% месячной нормы осадков. В течение дня на планете было зафиксировано 320 землетрясений, из них 53 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5 целых. В последнее время наблюдается заметное падение уровня воды во многих крупных озерах. Так, в 2016 году в Боливии испарилось минеральное озеро Паопо площадью 1300 квадратных километров. С 1979 года со скоростью 7 см в год мелеет Каспийское море. Ученые предполагают, что такими темпами северная часть моря исчезнет в ближайшие 75 лет. Причину они видят в глобальном потеплении, которое усиливает процесс испарения воды. Считается, что высыхание морей усиливает вулканическую активность. Например, Средиземное море в период Мессинского пика солености высыхало и наполнялось 8 раз. Испаряясь, вода помогала ослабить давление на земную поверхность, что могло вызвать всплески вулканической активности. В штате Калифорния, в США, непрекращающиеся лесные пожары распространились на 77 тысяч гектаров. Пострадали 808 человек. Эвакуированы 20 тысяч жителей. Разрушено более 3,5 тысяч зданий. Полностью выгорел город Санта-Роза. Этот пожар стал крупнейшим в штате за последние 84 года. За прошедшую неделю первый снег выпал в нескольких населенных пунктах. В течение недели крупный и аномальный град прошел в нескольких городах и странах. На протяжении недели в стадии извержения находилось 35 вулканов. Вулкан Симоа в Японии 12 октября 2017 года извергся впервые за последние шесть лет. Пеплопады выпали в четырех городах, расположенных вблизи вулкана. В течение недели произошло 376 землетрясений в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине не превышающей 20 километров. Наиболее активными были вулканы Акьярлар в Турции, Клир Лейк и гора Мамот в Калифорнии, Крисювик в Исландии. Также произошло 22 землетрясения в 20 километрах от кальдеры Йеллоустоун с максимальной магнитудой 1,7. Всего за неделю более 19 тысяч человек стали климатическими беженцами. В своих видео мы постоянно призываем к объединению и говорим о важности объединения, что только объединившись, мы, люди, способны пережить надвигающиеся катаклизмы. Давайте сейчас со стороны посмотрим на то, как мы реагируем в различных ситуациях, на различных людей, что говорим и каким мыслям отдаем предпочтение. Давайте вспомним, как реагируем, когда нам наступают на ногу или ненароком толкают в общественном транспорте. Как мы реагируем, когда не уступают места на дороге. Подрезаем. Также давайте вспомним схожие случаи в нашей жизни. А затем давайте самостоятельно задумаемся о том, сможем ли мы оставаться человеком и помогать и другим людям, когда будет объявлена срочная эвакуация в связи с возникновением стихийным бедствием. Сможем ли мы протянуть руку помощи, когда наступит массовая спешка? Это очень важный момент и важно честно ответить себе в этом. Только понаблюдав за собой, можно увидеть, что без ежедневного наблюдения за собой, без ежедневного контроля за мыслями, словами, возникающими реакциями в сознании и поведении не получится реагировать по-человечески, мудро поступать в возникших ситуациях. Для этого необходим опыт воспитания себя как Личности. Важно быть примером для окружающих. Ведь, глядя на нас, окружающие люди считывают модель поведения и поступают в соответствии с этим. Выбор за каждым из нас. Объединение людей — залог выживания человечества. Как говорится в книге Анастасии Новых «Птицы и камень и склонные шамбалы», человек по жизни точно бежит через лес, кишащий мыслями материального начала. И в этом лесу очень много уловок, зацепок, расставленных сетей, вырытых ям. Но человек должен бежать с открытыми глазами, должен учиться уклоняться и видеть эти ловушки, понимать, что все это не его. Решать проблемы, безусловно, нужно, но не превращать их в смысл своего существования. И главное, что бы ни случилось, как бы тебя ни кидало из проблемы в проблему, важно всегда оставаться человеком. Потому что любая твоя заморочка по жизни — это в первую очередь ничто иное, как проверка на твою животную вшивость. Поэтому духовно устойчивому человеку просто наплевать на то, что у него периодически возникают те или иные сложности. Он с ними справляется. Но не допускает их порабощающего главенства в мыслях. А глупый человек поддается на эту провокацию своего животного и позволяет себя вести как ослика на подвешенную перед ним морковку, даже не замечая, что приближается к краю пропасти. Так что по существу любая внешняя проблема, которую ты серьезно воспринял, есть твоя внутренняя проблема личный внутренний конфликт между тобой и твоим животным. Все в тебе. Живи по-доброму, по-хорошему, с Богом в душе. «Ничего не делай плохого, даже если тебе это невыгодно». О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте на сайте geocenter.info, а также на сайте allatradefisscience.org и в докладе ученых Алатра Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.